Привет и с вами снова Optimus. обратно будем гонять на нашем супер джипе Посмотрим же, как он покажет себя в городе, какие у него характеристики Я напоминаю, что джип мы пока не улучшали, про это я говорю в предыдущем видео Ну и до этого, кстати, тоже не улучшали То, В принципе, ничего мы пока не улучшали, сейчас денежок насобираем, а потом подумаем Или купить более новую машину и ее уже улучшать или э, наш джип прокачивать. Кстати, ребята, что вы мне подскажете? Опытные игроки в Хилклим Racing вторую часть, да и первую тоже. Э, стоит ли покупать более новые автомобили или улучшать этот джип и, и справляться со всеми заданиями? Э, буду ждать, что вы мне напишите, а пока продолжим гонить по городу. Да, я вам скажу, что, наверное, единственная проблема... Единственная сложность в городе, это вот такие вот качельки, э, рельсы подвесные. На них нужно хорошо балансировать. Ну, а остальные, как-то как такие вот склоны, не сильно крутые. Э, ну, для джипа ну, не тяжело. Я думаю, мы далеко заедем. Э, и... <с> это, я только думаю. Давайте кто-то смотрит до конца, тот и узнает, далеко ли мы заедем. Больше, наверное, снимать не буду Сниму, как, какой у меня рекорд будет Кстати, я еду первый раз Обратно же, видите, что В предыдущем видео я объяснял И в этом а повторюсь, что Соперника нету Циферок нету Это признак того, что я еду первый, первый, первый Самый раз В следующей гонке у меня уже будет соперничек рядом Ехать Я даже заметил В одном выпуске, что даже бывает и не один соперник едет. Вот, давайте договоримся так: я в следующем выпуске покажу вам, что может быть не один соперник, и а попробую, попробую объяснить вам, почему так. Кто знал, тот, тот может, в принципе, кто знает, тот и в комментариях может сразу написать, чтобы люди как бы знали. А кто? Кто не знает, обязательно посмотрите наш следующий выпуск и узнаете. Вот, это было открытие для нас. Мы, как бы, узнаем новые вещи вместе с вами. Э -э вот так вот. Открыты для сотрудничества и, и для подсказок, видите. Ой, ой, ой, ой, ой. Не, не, не, не, шею ломать нам не надо. Я обещал ребятам, что в городе мы проедем очень много. Да, <реш> ребят, мы уже проехали полтора километра. Я даже не заметил. В лесу такую дистанцию проехать будет, наверное, сложновато. Ну, в следующем видео попробуем проехать, э -э догнать такой же самый рекорд. Но проблема, знаете в чем? Проблема в том, что вот эти мешочки, которые с монетками нам попадаются, они попадаются только один раз в первом выпуске. Либо, ну, как, когда первый раз ты его забираешь. В следующий раз, когда ты находишься на его месте, его уже нету. Такие, как бы сказать, одноразовые мешочки. Как бы бонус хороший, но к сожалению, к сожалению, одноразовый. Было бы неплохо, если бы они каждый раз появлялись, и э, игру можно было проходить намного быстрее. Э, может в принципе есть какие-то коды, вот кстати мешочек впереди, вот про вот этот я говорю. Сейчас, оп, сколько у нас там бонуса. И еще один мешочек бонуса, у нас просто немерено денег мы заработали. Много-много-много. Одни мешочки впереди. Да, мешочки, хорошо. О, ребят, у нас уже 2 километра. Больше 2 километров даже. Ой, ой, ой, а вот и склон, склон, справимся ли мы? Давай, давай, давай, давай, давай, оптимус, оптимус. Два километра 230, 240, давай, качелька, качелька. Вот то, что я и говорил, качели нас подвели, к сожалению, подвели. Ну вот, долго вас утруждать не буду, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, обязательно, ребята, пишите подсказки для других подписчиков, мы играем вместе с вами, пока-пока.